интернет-услугам и для операторов проводной связи, интернет-провайдеров. Трафик, то есть объем потребленного контента, большого значения не имеет. Если доступ именно к социально значимым сайтам не будет квалифицироваться, то операторы связи и интернет-провайдеры не понесут каких-то существенных потерь.